Всем привет, с вами Соник. Как сказать, так сейчас. Всем привет, с вами Соник. у нас сегодня новый режим. Смотрите, вот. Здороваются мои подписчики. У нас новый режим. Пятнашки называется. В общем, правила у нас такие. Смотрите, вот. Среди нас один вода, который должен, который должен атаковать любого другого игрока. А этот игрок, ты должен Должен убить других игроков Тэш по одному Тэш убьет этого другого, игрока Потом вода уже может оттковать другого игрока И этот игрок должен добить И это будет Это вы знаете Пока в общем в воде игроков не останется Вообще сейчас продемонстрирую. Смотрите Еще вода не ожидали 10 секунд Побежали, побежали, побежали Побежали, побежали Блин, ааа очень плохо мне нужно в зеленый телепорт вот зеленый нужно было я, по... я по... подмечаю там уже бежит нашего да. лучше не попадаться ему бегаем бегаем убегаем бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Ох, а? блин, тихо а. Иди сюда, иди сюда, я тихо тихо тихо тихо тихо Всё, ты другого подмечай игрока. Жеку, Жеку, да. Вот его потом надо Да блин, зачем у ну, меня-то? Почему меня-то? Меня э, за что меня-то? Иди же подмечу, да, блин, да иди сюда. Так, вот так. Ну, иди сюда, иди сюда, сказал, иди сюда. Да блин, да, вот, я сейчас, ну, опа, гаджет. Блин, сложно, зайти-ка тут. Да, опять меня подметил. Давайте убираем все. Очень плохо. Сначала у меня, потом его. Давайте вот объясню. я. Так, давай, Давайте переиграем, давай, давай, В давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Амун, Аман, Амунгас, увидите. Именно 21 мая Амунгас будет, Амунгас будет наш. Блин, блин, блин, блин, не надо. Все побежали, побежали, побежали, побежали. Да и что тебе? Смотри, очень поудать. Ну, блин, Тимби, так, ты какая Ладно, пошлите искать кого-нибудь Блин, такие длинные коридоры, если честно Я сам только куда съел. съела типа, не в лабиринту Надо в лабиринт проходить в лабиринте? Где все спрятались? Я же все спрятались сюда. Каждый каз, портал, потом каз, а а блин, ну чего ничего не убивали сами. Блин, ну выдуваем. Нет. Я хотел, знаете, как... Типа, типа, пройти под газ. я могу один раз убить если а то он другого, тоже один раз убить вот среди нас такой судья который будет, типа, за нас решать хотел под подгаджи, чтобы быстро пройти ладно, мать я возьму уже очень сложно как-то кипить. А поймал сто возьму. Ну, да я ду, я ду ну там еду еду не считается. Ну, еду, еду не считаю. Я не, ну, не знаю, что за выживание. В общем, да, теперь давайте выпустим Джека, нашу воду. И я потом с спиды на Да, потом. Потом все. Сначала сначала нам нужно наши пятнашечки показать вам подписчикам. Сейчас покажем вам. Скажем. Расскажем нашими геймплеями. Так, вот. Наш вода ждет 10 секунд бежим давайте все в зелененький порталчик а я должен думаю... баночку баночку бамчук блин извини извини извини просто накопила накопил. бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим Ай, куни, куни, бежим бежим бежим бежим так, так, так, так, так, бежим бежим, бежим, бежим желтый желтый желтый обманываем нормально побежали все теперь Я думаю, где то где где он а вот подметил подметил подметил а, ой, ой блин ай блин я гаджет хотел гаджета хотел ладно ё Убили, убили. Вот так вот этим вот эти, луп Лу подметил. Видно кого. Он меня убил. И теперь опять его подметили. И он должен убить. Видите, как, как этот режим работает. Если вы такие вот наш конечно, я бы хотела за сквиком или бель вам показать, как это будет. Ну, и без клика я бель, и Бель обойдемся, в принципе. Тут не только Лу можно брать, тут можно Гейла, Ворона, Сквика и Белли В общем давайте русский, вот русский, нет, русский вот он, вот. и я, я поиграю Извини, не повезло чё, тебе, тебе человек, Извини, тебе не повезло Ой, могу пригласить, конечно, его сохранение интересно если вы хотите чтобы режимы были чаще поставьте рядом лайк новые режимчики чаще сказать очень часто постараюсь делать новые для вас буду готовить Возможно, даже от подписчиков, вот которые браво играют. Тоже будут и жимчики. От, от, от каждого человека будет, так сказать. Давайте напишем. Вот так вот. Читай выше. Вот такие правила у нас. Читать выше. Вот. объясню в чате потому что маленький ничего не знает сейчас ну, сейчас он все поймет сейчас все пойдем все сейчас все все покажу покажу ну, я конечно вам тоже покажу если, если вы не поймете да, все секунду покажу вам ну, расскажу даже что здесь ну, как-то можно делать все расскажу покажу так что ждите, мы сегодня видео по Амогусу. Ждите. За, завтра, 22-го. Тот, уже по праву. Я Обещаю вам. Вот. Бежи, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим. Все немножечко, немножечко. Давайте мало и не убьет. Ну куда-то, куда-то, куда-то куда Блин, да что, а да что все? Вот, молодец ты. Блин, хороший. Убил. Так, баночку собрали. Зачем баночки вообще тут разбылись? А, я забыл сказать, зачем банки разбылись банки чтобы, чтобы игроки усиливались. То есть это для игроков банки. Не для Вуда, а для игроков. Чтобы какие их подбирали, так сказать. И то, потом, потом если их подметят, то, то им было проще убить кого-то. Блин, да. Гаджет, гаджет, гаджет, гаджет. Инспектор, инспектор, гаджет. Хорошо, мне бы даже помог. Нет, бежи, бежи. Побежали, побежали, забрали, блин, ты че у меня, да нет, ты нельзя меня убивать, чел, нельзя его меня убивать, блин, я так пытаюсь убить, да, да, очень, очень плохо, блин, это очень плохо, давай, уничтожай меня, чего сейчас было? Вообще, жизнь сейчас была. Боню убивает. Маленький пилигрим. Пере... Вот так. Вот. В конец написал. <сؤال> <сؤال> <сؤال> этот, этот да. Этот да, да, да, подозрительный человек. Кто не играет во молос. Ого-го, <reprodulos> да, го го какое еще выживание. Слушайте, слушайте, как-то... Может, человек хочет, чтобы я выживание сделал какое-то. Чтобы какой-то режим выживания появился. Возможно, 왜, значит, значит, будет что нибудь выживание. В общем, очень будет. Все, если ты бежим. Бежим, бежим, бежим. Вот, стул, стул, стул. Ладно, бери банку, бери. Бери баночку. Бери, бери, бери баночку. Все, бери, бери. Берм, не нужна. Я возьму Я вот. Блин. Ты что, ко мне бежишь? Да не надо ко мне бежать. Я баночку хочу летать. вот здесь не летаю. Давайте усилимся все. Пока. Блин, долю. Через веревку собрал не Через веревку, давай. Последний, последний шанс у нас. А, хорошо. Ты не подмигивай, ты меня убиваешь. Вообще все ничего, одна Сюда, сюда, Эй, эй, знаешь, не ушли, не убили, блин. Что? Ладно. Теперь, думаю, я буду вот водой... буду... Теперь я вам объясню, что можно делать вообще. В общем, все, скажу, покажу. думаю, думаю как ой, это ой, увидите меня просто убили убили тебя прыжком ну блин просто взяли и убили понимаете меня меня просто взяли убили так вот это вот убираем пожалуйста и вот это вот убираем такая же гламп ничего, ничего, следи за этим уже... Уже, давай... <связывается> Сейчас он точно без ну, слуха, что делает... Ведь последнюю карточку будет так быть сегодня... Мне нужно вот этот снег, снег мне нужен. А чем не снег? Подмечать, конечно же. Ну что такое посевки делаю, могу подмечать игроку. Ну, Смотрите, вот сейчас. Давайте пальчики. тимимся, тимемся, тимемся, все. Бегите, бегите по своим, бегите по своим порталам. Бегите, бегите, бегите. Давайте, убегайте, убегайте. Убегайте вот туда, вот туда бегите. Вот туда бегите. Все, ладно, они убежали. Ну, форталчик. Так. Гадыш. И чё ты? А, он скачет, Он скачет. Он скачет я понял. Ладно. Ну, это ловите, не знаем где они сейчас, где все, остальные Сейчас вам показывает, показывает, что мы видим. Да-да-да-да, все, все. Опа, сейчас Подметили, подметили, подметили. Да, это, у тебя русский подметили, русского подметили мы. Опа, все подметили. Иди в мать! И он теперь его на упакован Вот и теперь вот такую ружиночку поставим Опа! Видели? Ай, блин, пофига Ружиночка, русский, русский как Жека, Жека, иди сюда Ладно Жека убегает Жека, Жека, всё, Жека, Жека, мы тебя подметили Да блин, да ты чё на меня-то? Ой, Давай, Жека, убей, убей убей. убей. <свят> <свят> все, все, молодец, молодец. Ладно, все. Вот такая серия сегодня небольшая. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы колокольчик. Все, булье. Соник, всем пока! Сейчас, подождите ну, Прощаются И я тоже всем пока